тили ти ти ти ли ли ли Чем тебе запомнилось в Бразилии? Даже так вопрос, да? Чем ага. запомнилось? Вообще запомнилось? Ты знаешь, наверное, да, пока. Пока во всяком случае напомнится. А, больше всего это вот этой разбежкой нищеты, богатства, да? Но именно грязь. Самая запоминающаяся эта грязь. Даже оно не то, что... Оно, шоковая оно, терапия была. Да, она шоковая было Как-то едешь в Рио-де-Жанейро, да, Сан-Пауло, Бразилия, карнавал, а тут пф, моча лежащие эти, э, воровство. Да? Вот, но это вот первое такое. Ну, а так, любое путешествие меня всегда впечатляет, мне всегда хорошо, да, всегда нравится. Не, ну здесь, конечно, вот этот шок был, особенно утро, я вспоминаю утро в Сан-Паулу, это вот когда мы ночью прилетели, а ночью, казалось бы, там автобус аэропорта, приезжаешь в отель, ты селишься в отель. Момент, когда мы селились, у меня возникло какое-то такое смутное чувство, потому что мы там проходили маленький кусочек по улице, вот эти метры по улице, их хватило, для их хватило, чтобы периферийным что да. зрением зацепить что-то непонятное Ну ладно, темно и темно Кстати, очень сильно удивило отсутствие людей на улицах uh -huh. Это, конечно, шоком было, что людей на улицах просто нет Вообще uh -huh. нет ночью uh -huh. И в рио де их нет просто, просто пустые улицы Я даже фотографии сделала а вот, Когда огромная длинная улица И ни, одно, ни одной тени, ни одного силуэта, ни одной машины Ничего Просто пусто, вымер uh -huh. город а вот. И вот это, конечно, ну ладно, это вот, настораживало. Это та же разбежка, кстати, нищета и богатство. То да, же самое. Вот разброс. Это день и ночь, разброс. Когда есть люди и нет ночью. Так смотри, результат-то какой. Вот это нищета. Их очень много нищих. Угу. да, То есть там процент высокий. И дальше очень много богатых очень богатых, а среднего класса и нет. А он размазан. А он, он размазан. Заметен, он как бы так, знаешь, так вот размазан. И вот за счет того, что вот этого среднего класса почти mm -hmm. нет, это получается как разрыв, и именно этот разрыв заполнился нищими, угу. отсутствием образования, отсутствием воспитания, отсутствием культуры, отсутствием угу. очень большим количеством наркотиков. Так что даже если этот средний класс и есть, то захват нищими угу. детей там, в школьном возрасте, тем же Крэгом и так далее, просто захватывают и детей уволокивают. И так что даже у этого среднего класса, единичного, который есть, считается неплохим. Ну и что, что я продаю наркотики? Ничего в этом страшного нет. Угу. Да? То есть у них вот это видоизменена их система ценностей. Ничего, что я участвую в карнавале, и тут же суну автомобиль, или через автомобиль, чтобы не приседать, чтобы вообще не отрываться от толпы. Угу. Это нормально. Где это нормально? Ну и вот эти нищие, лежащие на улицах, когда утром вот Саша с Димой и с Ярославом пошел на улицу просто прогуляться, я осталась лежать в кровати, говорю, дети, они вышли. И вот первый шок, когда они пришли и, и начинают ржать. И у меня тоже запомнилось. Я думала, что они стебутся. Они говорят, выйди на улицу, и ты попадешь в ад. <смех> я говорю, какой ад? <смех> они ржут. Потом, а ты хочешь увидеть, что ну, как лежат трупы и воняют, и мухи над ними кружат? И я понимаю, что вроде они стебутся, но как-то они так реально стебутся. И потом я вышла и увидела вот эту всю красоту. Я там кусочек даже на видео сняла и выложила в Инстаграм. Вот для меня тогда был шок. И я понимаю, что если бы у них был средний класс нормальный, то этого бы не было. Да, средний класс спрятан и прячется. И при этом у этого среднего класса, у него, знаешь, такое есть все тайное. То есть можно и наркотики, да, тебя и не заметят. и это можно, и это можно. И можно быть богатым, и тебя не заметят. Но при этом ты и туда, и туда. То есть ты не видим. Ты невидим становишься. И смотри, и полиция, она же тоже невидимая. Микрорайоны mm -hmm. с Крэгом. Полиция же туда даже не заезжает. Mm -hmm. Если труп, то выкинут за пределы микрорайона. Mm -hmm. И все. А туда даже они, даже полиция боится войти на территорию, где распространяют наркотики. Угу, Слушай, угу. Это, это какая капец. сила нищеты. Беспра... Как это? Низкий уровень сознания завладел конкретно огромными территориями. огромными территориями. Паразит. Паразит, да. Просто паразитарное сознание. И при этом, смотри, разрушает в тот же день утром в Сан-Паулу, когда вернулись в номер, Саша включает новости и там новости. Перестрелка в Рио-де-Жанейро. А, Между угу. собой наркобанды воюют. И мобильное приложение. В какие части города нельзя в это время приезжать? Где идет перестрелка наркокартелей? Угу. Вот в нормальном голове то укладывается что даже мобильное приложение что даже мобильное приложение настолько, сделано настолько неуправляемая эта сила, вот, Представляешь? это сила от разрушения это сила нищеты сила лени да. а смотри за счет чего сила смерть, лени смерть, сила я деградации я да смотри. если у нас нищий там где-то останется на улице он замерзнет у нас mm -hmm. для того чтобы выжить надо все равно искать как тебя да, покормить по надо что-то делать потому, что у нас и холодно и голодно. и голодно смотри а там лег под мостом даже с женой поругался пошел по мост, под мостом поспал тепло хорошо дождик помыл в океане искупался никаких проблем то есть получается, что идет прямая деградация, погодные условия, климат еще этому способствует. Угу. И то, что там круглый год все, что хочешь, растет, и можно не выращивать самому, использовать чужое, угу. тоже как варианты, конечно. Видишь, конкретно развивается паразитарное сознание, причем оно не развивается, оно уже само себя съедает. То есть съедает территорию, на которой же и питается. То есть, на самом деле, Бразилия идет в разрушение. В разрушение. И что мы не узнали, когда уехали оттуда? Ты знаешь, так поехали. Тут должно быть очищение. Тут, тут чистое сознание должно поработать. Тут, дух молнии не сначала в эту статую Христа, а потом да. смывает это все вместе с калием и водой почистила грязно здесь. Поехали. Уехали, оно почистило, смыло. Я тоже так хохотала. Думаю, блин, прилетели, и тут же все это смыло. Да, да, да, да. Тогда же уехали. Мы уехали 13-го, 15-го должен был начаться карнавал. 14-го началось там. Наводнение. Правильно. Правильно, дожди пришли, ливни пришли, все помыло основательно. Фекалии смыло. В океан. Как шанс, появился шанс, теперь начните заново, да? Кстати, меня Саша до сих пор шутит, ведь фекалии куда текут? Они же текут в океан, да? И там океан на этих пляжах, как Акабана, блин, там дурных денег стоит, чтобы там пожить, в пятизвездочном отеле на берегу этого пляжа Капакабана. И заходишь, а вода темная и мутная. Объясняет это дождями, чем угодно. Но ну рядом там чуть-чуть в сторону этот бузил 160 километров, но там же чистая вода, да, да. а здесь просто конкретная грязь. Ну и соответственно запах. И Саша до сих пор говорит: "Вода с Рио". Говорит: "Как тебе вкус воды с Рио?" Вода с она пахнет ревом. И пахнет ревом тогда. Же, конечно, капец. Но это весело. Знаешь, хорошо вот так туристам. Приехал, побыл и уехал. и уехал, да. И вот сейчас вспоминаешь это все с таким стебом. Кстати, вот заметь... Такого количества алкоголя, продаваемого на улицах, сколько там продают, я не видела ни в одной стране. Угу. То есть вот и даже вечеринки эти, которые тоже э, выложила в интернет, эти наркотические, да, меня, что же в, в, где в вот эти э, играет музыка, угу. и там пару этих вот дергаются, э, и дальше просто ряды алкоголя, и просто сока ты не купишь. Тебе обязательно туда должны добавить их каша с этой самогонки, еще чего-то, но это бесконечное количество алкоголя. И там одна молодежь, и ее просто спаивает. Угу. Это полная деградация. Вот уж где нету ни государства, ни правительства, ни, никого нету. Нет головы на самом Нету деле. головы нет вообще, разговор. нет мозгов. Там мозги см, мозги там, смыты. Там конкретно идет деградация, и она уже. Остановить ее сложно очень. Даже невозможно, я бы сказала, остановить. Но при этом, там, смотри, это что... одна из очень развитых экономик Южной Америки. А, да. Экономика там на взлете. И сейчас достаточно сильно развивается. Но как, экономика развивается. из производств производства таких более-менее нормальных там только Volkswagen. А если взять, там нету ни атомной энергетики, там нету вот глобально того, что бразильцы могли бы похвастаться своими какими-то крутыми брендами, у них нету. И угу. даже производство. Вот смотри, я смотрела на их одежду. Я смотрела на их там... да Они там рассказывали про крокодильную кожу и так далее. Угу. А угу. качество? Угу. Ты берешь и понимаешь, ребята, это кустарщина. Угу. Тут, тут от этого вот голомарта российского более качественные вещи. Это, знаешь, как попытка на рекламе их поднять да? примитивность примитивизм вот это да. примитивизм обман. вот он обман примитивизм и попытка как бы через обман поднять через ложь поднять э, государство да а так не поднимешь от себя не убежишь если если интеллекта нет и он вот просто его нет то ты его ну никак, пока этот не захочет сам, пока тело не услышит, да, пока не захочет сам подниматься, народ, развиваться, да, что, что мы видели. Наш водитель, который возил, он же тоже вышел из, из нищих вот, районов, нищеты, да, из нищеты, да. из Павел. Но он фавел. не хотел быть в нищете. В итоге он научился хорошо водить да. машину участвовал в гонках, победил в соревнованиях, потом да. купил Слово, автобус, да. там вкладывал, вкладывал. И на сегодняшний mm -hmm. день он человек состоятельный. Mm -hmm. Он человек респектабельный, по нему видно. Но он вышел из фавел. Mm -hmm. Но он хотел выйти из Это фавел. Это то сознание, которое хотело. Которое быть. хотело. Выйти, а большинство ж просто уходит э, в, в наркотики, лень. в лень, в деградацию и все. И перегнуть. И так тепло не надо одежды, ничего не надо. Он лег на асфальт прямо, лежит. Вот там было наглядное пособие, которое говорило, насколько важно, чтобы в обществе был средний класс. Да. Конкретно, вот это просто это очень зеркалом было. было показано. Вот насколько средний класс в обществе, важен. насколько важен. Иначе... Чтобы он был проявлен, именно да. проявлен, не спрятан, а проявлен средний. Это и есть вот этот костяк, который держит... Который центр. держит культуру, искусство, да. образование, да, медицину да, да, да. и так далее. А иначе все, все разлетается. Как магнит, как этот ядро, которое удерживает, удерживает всю да. систему. всю систему держит на себе. Середина. У -у -у. Вот эта середина, а у них этой середины нет. У них получается Часть, очень большая часть там До, до половины, до третьей нищеты угу. Между третьей и половиной, наверное Нищета, остальное богатое и, и середины как таковой-то и нет угу. Она просто Просто вывалилась и середина, если есть, то она, наверное, где-то в лесах, в Амазонии, там. То есть там не работать невозможно. Змеи закусают, крокодилы съедят. А вот именно брать, если города, то в городах отсутствует вот именно этот средний класс. Он ушел в джунгли. Он вынужден выживать. Опять-таки в сельском хозяйстве там немножко другая история будет. А в крупных городах? конечно, это поразило. Да, столько, очень сильно, очень впечатлило, очень сильно вот этим прям явно выраженным отсутствием среднего слоя. И оно настолько, как показатель было, что отсутствие среднего слоя приведет всегда к разрушению системы. Всегда. Это деградация общества. Да. И пока есть средний слой, он удерживает. Это как средний слой, это то сознание, которое в теле. И если сознание в теле Невидимо, то есть покидает его То тело рухается То есть оно умирает, Она вот, умирает. Это, это об этом Средний слой это то сознание Которое удерживает всю систему Именно удерживает тело В развитии Либо в, в движении в нищету Либо в движении в богатство Но это в любом случае движение сознания угу. А если нет этого сознания Нет среднего слоя Тело мертвое Ну видишь, тогда это тело Оно становится выгодно заокеанским господам Конечно. Как и там. Пустое тело, зомби ходит, и ты можешь Да, управлять. и там точно так же эта страна становится выгодно Америке, точно так же она становится выгодно другим государствам. И даже по религии, я уже в конце, когда мы уже ехали в последний день в аэропорт, угу. и остановились в этом а, новом ну, базилике, да? да? да, да. А, а, этот храм, который угу. считается одним там из а, ну, да, такой. католических причисленных там... Ну, прям все а, туда паломники валят. Да, да? все паломничество туда. И вот я тогда зашла, я опять-таки ролики снимала. У меня был шок. Ребятам, этому храму меньше 40 лет. историко культурной ценности он не представляет. Нет, да, нет. Росписи какой-то, еще чего-то красивого нет, реально нету. Но какие-то витражи сделаны. Нет. Дальше все, что касается мифа дизайна, классика жанра. Нашли в море статую без головы. На следующий день голова, на третий день случился улов. О, святая статуя помогла. Смотрю на эту статую, вот такая статуэтка там под стеклом стоит, вот рукотворное полностью произведение, ее надо было закинуть в океан, вот дешевый миф, дешевый миф вот барана. для барана, да, да, да, да. А, и все покупают эти статуи, все молятся и все четко выносят Бога из себя и дальше, как сами молитвы идут, сами лица специально снимала людей, а, вот Спуские, смотришь пустота, спящие. пустые глаза. Все. Отключенное сознание, полностью отключенное сознание. А концовку даже, я, я на ролике это проговорила вслух, концовка, вот ровненько, они все стали, да-да, лозунги там на своем языке uh -huh. звучат, но если ты ловишь интонацию, и возьми интонацию с 33 по по, 40 по 41 год, как в Германии, uh -huh, uh -huh. этот товарищ распинался, uh -huh. интонации один в один, одни, один, в один идет. Вот вообще еще руку выбросьте, ребята, и, и все, и эта толпа пойдет за вами. И все, они, они под гипнозом. Да, да, да, да. Все, новый хозяин скажет. Капец. И понимаешь, дешево, дешево, да, вообще да, да. развод на пустом месте. Вот он, массовый гипноз. Да, вот оно, когда сознание не развито, и оно вообще его отсутствие. Отсутствует. Да. Но при этом, смотри, как выкручено с другой стороны. Там специально сделано. Отличная стоянка для автобусов, бесплатные туалеты. Ты там можешь купить какие-то сувенирчики, пока ну, толпа пройдет в туалет. Кстати, туалетная бумага везде, все удивительно культурно. Кстати, во всей Бразилии с туалетами был порядок. Угу. Не было ни одного места, чтобы был беспорядок ну, с туалетами. не видишь. Они молодцы. У них туалеты шикарные, только почему-то срут на улице. Потому что Туризм отличается от иммиграции Туалеты для туристов Знаешь, где останавливаться Не путай иммиграцию с туризмом Но я вообще очень довольна, что мы побыли в Бразилии Классно, да, очень интересно Это нужно было Смотри, сколько мы с тобой выводов сделали из этого Да, А смотри, а тот же самый бузез Роскошь Опять-таки, как на роскоши делаются деньги. Вот когда мы приехали та пляжная часть, которая э, на пике э, этого полуострова находится, там, где самые дорогие отели, и она тоже выкладывала вечер, мы приезжаем туда на Тарантайке, на своей, что арендовали, э, заходим на пляж, и я ожидаю пустынные пляжи, там же пятизвездочные отели все находятся, да? Угу. И я ожидаю, что там будет пустынно. Ты знаешь, это больше, чем в Она по пустынной пляжу. У меня сперва был шок. Мы там даже купаться не стали. Саша стоит, говорит, это будет почти сырье. Говорит. Если бы это было сцио, какой смысл поехали нормальный найдем. В общем. Опять-таки, реклама, красивые места, пляжи к отелю, там все, красота! И забито все. Угу. Просто капец. И в то же самое время ты можешь арендовать вот машину, отъехать буквально 500 метров в сторону, будет пустынный пляж с розовым песком, водичка прозрачненькая, все, что хочешь. То есть любой каприз полуостров большой можно кататься где угодно ну, да. природа там красивая. природа обалденно вот там вот именно природа она прям такая насыщенная она лишь тепло и всегда дождик и он теплый то есть либо ливнем либо просто дождиком вечером и вот это дает прям невероятно природе конечно очень хорошо вот эти калибри птички у меня так они впечатлили Я сначала не поняла так понимаю что калибрички такие классные и смотри, там не было нищих, там не было да, бедных, не было. и дома там все были хорошие, да. там дома да. все хорошие, улицы да. чистые, да, да, да, там да. не было грязи, угу. насколько ее не могло не быть, но во всяком случае уже вот такого, как в Рио-де-Жанейро, там не творилось. Вот ты отъехал от крупного города, и там был порядок. И там было достаточно комфортно. Знаешь, что меня еще удивило? Что у них в магазинах кофе в зернах не было. То есть в одном ну, крупном магазине, везде. ну, не везде, и в одном крупном магазине я нашла. А так, в принципе, вот как у нас везде лежит, у них не было. Более того, когда я покупала кофе в зернах, меня на кассе да, три раза переспросили, да. вас точно устроят зерна? Это не молотый кофе. У -у -у. Я говорю, точно меня устроят зерна? Я их искала. И у, -у, у меня удивление было, почему в Бразилии кофе в зернах люди не любят, а покупают молотый. И, кстати, сортов очень мало представлено было. То есть, вот так как у нас ты заходишь, и кучи европейских сортов нет, у них там два или 3 марки лежат, и все. То есть, такого, сказать, выбора не было. И ценник не дешевый. То есть, такое ощущение, что страна просто валит все на экспорт, и у себя, ну... Зато у них этот чай Гуарама обалденный. И мате, и эти напитки Гуарама у них очень вкусные. Все, что наркотическое. Ну, оно не наркотическое, но конкурент Кока-Колы. И вытеснил Кока-Колу с рынка. Кока-Кола стоит, но население ее не пьет, а пьет Гуараму. И мне тоже Гуарама больше... Ну, она натуральная. Она не на Я просто тебе к тому, что здесь все на этом построено. Да, все на этом. Не синтетическая. Еще знаешь на меня, что произвело впечатление, был момент впечатления, это рынок, недалеко, который был от реода как этот город назывался, не помню. Да, не помню как город, да. На Н как-то. Но там рынок морепродуктов. Меня он очень сильно впечатлил, потому что мы на рынках морепродуктов были в разных странах. Везде вонь, везде грязь, а здесь чистота. И все свежее. И все свеженькое. И Такое чувство, что все время там постоянно обновление, обновление. Да. Там такая рыбка, там такие морепродукты. Я, я это вот забыть не могу. Если бы это было где-то, где мы жили, то, кажется, мне все, я все попробовала. абсолютно. Все. Причем такое красивые, такие mm -hmm. красивые эти и а, размеры лобстеров. Вот меня впечатлили размеры. Мне казалось больше, чем на Кубе, нигде нету. А здесь да, впечатление <смех> Впечатлило, конечно да, да. <смех> Ой, мне все хотелось там Из моря, там, конечно, они Песненько И ценник у них И ценник опешный да. Мне кажется, я бы мясо не ела Я подну рыбу ела <смех> Там <смех> прям такая рыба вот это, наверное, первая страна, где рынок морепродуктов прямо вот его туда рыбаки сгружают, и оно сразу идет в лед, сразу идет к чистоте, нету грязи, нету вони, да, нету вони порченного, нет. вот вообще, вот вони не и убирается. То есть ты проходишь, и пол тут же проезжают, убирают, конечно, офигенно. Для рынка морепродуктов был шок увидеть. Да, По сравнению с той грязью думала, на улицах, ты видишь а вот это и понимаешь. Но это просто кто-то организовал хорошо бизнес. У -у -у. То есть, опять-таки, это средний класс тот припрятанный, который смог где-то. Либо уже люди богатые все-таки, там обороты будут большие. Скорее, ну, может быть, да. От вам среднего вам... уже к От, да. богатым. Да, да, да, да. Потому что там, да, рынок, я его долго не могла забыть. Ты мне... И, и все-таки я забыла. А ты мне сейчас напомнила. Видишь, я опять. Потому что меня, меня он впечатлил. Много-много впечатлений. А, на самом деле, очень, очень такой след яркий Бразилия оставила в памяти. А, я очень радовалась, что мы уехали до карнавала. Вот буквально не дождались его пару дней. А, потому что не пережили бы сам карнавал. Хватило репетиций. А, вот. И мне а, ну, вообще, мне очень понравилась поездка, как она сложилась. Конечно. Четкое видение, что в твоей реальности то, что у тебя есть в голове, то ты видишь. Даже угу. в Стамбуле. Если мы в новостях видели, что там аэропорт забит, что там землетрясение, что все там страдают, что не воткнуться нигде не было угу. ни препонов, никаких проблем, ничего. У, а ни еще. Разу. Я смеялась, и Вова говорит: спасибо, подсказали. Буду знать, надо будет поменять на новый паспорт с ID-картой. Uh -huh. а, ну, айдишный паспорт, а, потому что можно получать интернет дважды, один раз на паспорт, бесплатно второй раз на ID-карт. То есть на обычный паспорт ты один раз имеешь интернет бесплатно. На этого аэропорту. Вот так два раза. То есть угу. для туристов полезная такая штука, если паспорт идет с карты. Угу. Ну, мелочи такие. Вообще понравилось. Турецкие авиалинии очень понравились. Очень. Но видишь, турецкие авиалинии, они, когда они из Европы, разница чувствуется очень большая. То есть когда здесь... Это земля и небо, когда у нас. А когда Европа, вот Литва, то очень-очень. Во-первых, самолеты новые. Обслуживание идеальное. Еда другая. Еда совершенно другая. Подача еды совершенно другая. Там все, все в, в посуде. Вилки-ложки – это в посуде. Если и вино, пожалуйста, пей. И оно не наливается тебе, а оно в бутылочках маленьких. То есть, ну, все очень-очень-очень красиво. Красиво. Они сейчас не хуже королевских авиалиний, они сейчас не хуже французских авиалиний. Они составили Стараются достойную очень. конкуренцию. Угу. Очень достойную. И самолеты, ты выходишь из самолета, все чисто. Угу. После пассажиров остаются чистые угу. салоны. Угу. Потому что вот... Ну, воспоминания летели, да? когда ну, в Доминикану ну, летели с украинскими авиалиниями, то это то, то, было... грязнее самолетов я в жизни да, не видела. Ты идешь и просто ты понимаешь, что идешь по свалке. Вот выходишь из самолета, когда уже прилетели, ты идешь натурально по свалке. Да. А это действительно это вот знаешь неуважение к самим себе на самом деле. Да. Да. Да. Это свинство. Да. Если нам дальше рассуждать, то оно сразу все становится очевидным. Вот. А вообще, да. И мне очень понравилось в Стамбуле, когда э, нас поселили в отель в Стамбуле, да, от аэропорта. Mm -hmm. Какой отельчик классный, красивый. Да, пересадка 14 часов, и тебе, ну, туркиши предоставляют пятизвездочный отель на ночевку, mm -hmm. где есть все. Mm -hmm. Где, если ты даже что-то забыл, тебе не надо бежать в магазин yeah, и это докупать. Все. все на месте есть. Очень-очень понравилось. И вообще путешествовать ⁇ это невероятно полезная вещь для сознания. Сознание очень сильно расширяется. Сознание начинает развиваться именно, расширяться, mm -hmm. видя территории за пределами себя, да, ну, своей территории. И это круто, и всегда интерес появляется, интерес жить, интерес расти, интерес еще что-то, еще что-то. Это обмен, обмен, это есть развитие, а когда все это зажимается в рамках, ну, то это... И ты знаешь, когда возвращаешься домой, это как возвращение к себе. Угу. Ты успеваешь соскучиться. Ты видишь, где у тебя плюсы, где минусы. Ты осознаешь ты ценность свой, того, да. что ты имеешь. Угу. И вот сколько раз я летела домой... Любовь. Мне всегда хотелось домой, и я осознавала ценность своей земли, ценность своей страны, ценность своего общества, ценность своего города. Ценность того, что имеешь, и, и, цен, и ты при этом еще приносишь то, что ты понимаешь, чего тебе не хватает, что тебе еще надо, чтобы... То есть у тебя любовь к своему дому, да, и при этом желание его развить. То есть Разве, ценность сделать своего краше, дома еще уютнее, да не э, как бы унизить да, свою э, территорию, а именно желание украсить, украсить. и ценность при, при этом того, что имеешь. То есть домой хочется, приезжаешь домой, так да хорошо, хорошо. И при этом приносишь что-то привозишь что-то новое для себя, что, что почерпну. Классно. Идея открытия, да? Путешествовать надо. Путешествие это... должно двигаться, дышать. Оно... Оно обрезает старое, угу. обрезает, вот ты как вязнешь в каких-то передрязгах, проблемах, там, угу. задачах и так далее. Ты крутишься, живешь, живет, вот эта монотонность, она затягивает, ты становишься роботом. А путешествие раз и обрезало все проблемы, да. и ты улетел. Это и ты потом ты возвращаешься, новый, и ты на все да смотришь новый. по новому, это, новыми глазам. Это по образу и подобию озера или реки, озеро и болото. Да? Угу. То есть, когда ты ограничен и ты не выходишь за пределы, то есть ты зажат, это превращается в болото-озеро. Нет обмена. А когда вот это вот дыхание, то есть ты вышел, вернулся, вышел, вернулся, вытек, втек, вытек, втек. И вот оно дает жизнь, дает чистоту, дает красоту. Да. Жизнь. Дает жизнь. жизнь. кайф. А болото, оно втягивает. Вот что. Да? Да. Ну и классно побыть. С семьями побыть. С новыми людьми побыть. В новых условиях побыть. Я очень люблю путешествовать. Это вообще прям мое. Мне нравится общение с людьми. Очень нравится. Наблюдение, общение, обмен. Классно. Да. При этом смотри... Ты видишь, даже как в обществе, посмотри, вот в той же самой Бразилии, даже, казалось бы, нищие, бедные, ленивые где-то и так далее, у нас случился инцидент, когда мы поднялись на гору, а, на смотровую площадку, и потом решили посмотреть, так как же устроена машина, вот эта арендованная, двигатель Саша поднял а, капот, и... Оказалось, что двигатель спереди у нее вак, а двигатель сзади. Но в тот момент, когда он начал там рассматривать это все в машине, мимо проезжала машина бразильская. И бразильянец выскочил, остановился, выскочил, быстренько подбежал, говорит, я сейчас помогу, не заводится, проблемы. Мы объясняем, не-не-не, у нас все хорошо, мы открыли посмотреть. Но а, меня тогда очень сильно впечатлило, а вот это доброжелательность, отзывчивость. отзывчивость. Да. То есть они увидели туристы, они увидели, что у туристов поднят капот или там багажник, да, ну у нас и то, и другое поднималось, вот потому что мы не знали, где мотор. Заопти перед машиной. Багажник был спереди. И... Вот эта готовность людей прийти на помощь, помочь, они думали, что машина сломалась, тогда тоже впечатлило, и мы даже сразу не поняли. Это я потом уже кому говорю: смотрите, вам человек помогает, вы объясните, что с машиной все хорошо. Вот, то есть, вот это тоже впечатлило. Вообще, бразильцы очень отзывчивые, очень добрые в отелях, там на Вузиосе вообще были а, очень отзыв, отзывчивые ребята. И меня удивило количество фруктов, которые у них есть. То есть и соки, и фрукты мы попробовали далеко не все. И даже названий большинство, я не знаю, что мы ели. То есть вот, чтобы даже сказать, что такой фрукт мы ели… Ты его название не знаешь. Там просто, название, да, просто. Да, просто. А у них еще есть соки, а у них еще есть мороженое с этим, а у них есть еще. А, то есть, э, и это все невероятно. Очень много растительного происхождения, там, вкусных вещей. Действительно, райская часть света. Если бы там была чистота, хороший уровень образования там, и так далее, то, наверное, люди бы стремились туда уезжать. А так, видишь, есть даже вот белорусская, про которую рассказывали, которая влюбилась, уехала и через год вернулась обратно. Потому что ты привыкла к безопасности, ты привыкла к хорошему уровню образования, к хорошей медицине, ты привыкла к совсем другому. И ты не ценила, живя здесь. Поэтому вот если ты выедешь так на 2-3 недели трезво посмотришь, то, может быть, у тебя здесь не так плохо, как ты привыкла расставлять пальцы веера. Тут тоже такой момент. Угу. Еще какие-то. Бразильцы ценят. английского не знают. Да. Вот это прям удивительно. А не только свой португальский. Ты знаешь, удивительно, что они не распознавали русский язык. Угу. Они все время не могли понять, откуда мы. Угу. И их очень сильно впечатляло, когда мы говорили. В Беларуси они вообще не знали, что да. это такое. А когда говоришь, ну ладно, да? Россия. Да, тогда они слышали. Они тогда, а. А, и у них да. было такое безумное Шок. удивление, да, шоковое. Да. То есть, э, так мало россиян бывает в Бразилии, не поверю. То есть вот эта реакция, конечно, меня удивила. Ни да. в одной стране мира да. русский язык не было такого, чтобы его не узнавали. Да. А здесь вот было такое шоковое, что его не узнавали. Иногда слышала, что задавали вопрос француз... французы. там они, они как бы не могли, они щупали, щупали. Они щупали, не знали, какой русский язык. они никак не, не могли. Угу. И вот они английский язык не знали. Вот это удивительно тоже было. Ну, молодежь и то, и то редко. Редко, которая знала. Но при этом смотри, какое у них было желание общаться. Они говорили по-португальски, мы говорили по-русски, где-то по-английски, uh -huh. и мы друг друга понимали. Uh -huh. Настолько было живое общение, настолько желание было друг друга понять, uh -huh. что все равно было понятно. Язык просто слетал. Но это больше на эмоциях. Потому что включалась эмоция, какие-то движения, жесты, изъяснения, когда все тело объясняет. Капец. Ну, в принципе, мне понравилось. Мне особенно понравилось на машине путешествовать вот по этому полуострову. Поэтому там было много живого общения и купания и всего остального. Даже было прикольно. Знаешь, мы в одном месте припарковали машину и ушли. Но так как там склоны гор, вернулись назад. Я думала, что это муж постебался. Я тогда впервые решила сесть за руль этой тарантайки. И я выезжаю, раз, заглохла. Думаю, нифига себе, ну ладно. Я второй раз больше газку выехала. Из-под колеса вываливается кирпич. То есть они позаботились, чтобы машина не укатилась. Мы не положили кирпич, а они колеса подперли. А я приехала, пришла, что я не знала, что колеса подперты. То есть сами бразильцы позаботились, чтобы эта машина не укатилась. Они знают про Рехи. Про Рехи а да. мы, видишь, передвигались на такси. Мне очень нравилось на такси, потому что ты, ну, ты независим, и тебя привезли так хорошо. И такси очень доступное по цене. Очень доступное. Куда хочешь, можешь. И много. Да, вот, Кстати, много, что тоже много. удивило, что у них очень много такси. Угу. Просто дурное количество такси нигде, ни в одной стране я не видела. Вот едешь по городу и по риву, а потому что такси, такси, сплошное такси, такси, сплошное такси. Не а на своих машинах люди угу, передвигаются угу, на такси. Угу. И оно по цене вообще... Вообще классная поездка. В следующий раз соберемся куда-нибудь еще. И они против даже с этой компанией опять посотрудничать. Да, да, Хорошая компания. Интерлюкс. Угу. Хорошая компания, хорошие переводчики, хорошие гиды. Гид очень очень классный. И вот тот бразильский, и этот который, гид хороший. Да, и бразильский. Да, и наши, -то -то. вообще молодцы. Молодцы, ребята. А наш так вообще меня полночка еще и стихи сочиняет. Вообще. Парень из Лиды, угу. свой Класс. чувак, <смех> белорус, да, вообще классная поездка была. Ну, да.